Заденьте валетой чашу тональностей Фа и Си. После проведенной консультации и сбора анамнеза, нам становится понятно, какой сеанс лучше выполнить в данном случае, а после выполнения первого сеанса мы можем выстроить целый курс сеансов, либо ближайшие один или два сеанса. Прежде чем начать сеанс с применением поющих чаш в акустической